данное видео это обзор профилактики кофемашины bosch тасима так вот у нас такой есть оригинальный стакан для данной машинки вот кофейный кто любит кофе много потом лимонная кислота это чтобы вода была более как говорится, очищающие патрубки, все возможные шлангочки. Вот. заливается лимонная кислота в данный резервуар, где уже добавлена вода. Вот т-диск, видите? Он вставляется в, данный, в данное отверстие, обычно хранится здесь. Вот отсюда его вынимаем, аппарат закрываем. Теперь Т-диск вставляем, он по-другому не вставится. Верхнее отверстие маленькой пластмассовой крышки не в нижнее, а в верхнее, чтобы данное… Желтая штучка выглядывала отсюда. Иначе вы просто сломаете машинку. Вот. Аккуратно вставляем сюда. Все. Теперь можно смело захлопнуть. Ну, машинка, соответственно, подключается к розетке. Данный недостаток этой машинки ⁇ это очень короткий шнур. Но в данной комплектации шнур удлиненный. Уже. Так. Что мы делаем теперь? Включаем машинку. У нас на индикаторе загора... загораются все кнопки. Потом все тухнет. Потом открываем ее. Открыли. Диск на месте. Вода добавлена. Лимонная кислота растворена. Теперь мы закрываем машинку загорается индикатор приготовления и что нам для этого надо если мы хотим просто сделать кипяток то мы нажимаем один раз на него вот так идет кипяток машинка очень гудит ну, почти как перфоратор вот пошёл, пошла капать водичка водичка капает Вот. Но мы же собрались ее почистить, поэтому выключаем машинку полностью, заново включаем, опять открываем коробочку, крышку, она открыта. Теперь закрываем все с желтым T-диском, который в комплекте идет к данной машинке индикаторная батарея показывает что готово к кипячению потом жмем в течение 5 секунд все включился сервисный режим красная кнопка символизирует о очистки что происходит чистка машины Теперь машинку можно оставить, кофемашину, можно оставить на некоторое время совершенно, ну, можно сказать, одну. Она будет сливать воду, прогонять патрубок. То есть это будет происходить в течение 10 приблизительно минут. То есть она, видите, отключилась сейчас на данный момент. Сейчас режим обратный включится, повтора она и пойдет в принципе закончится все это когда пойдет пар но это в зависимости от загрязнения машины эту машину не чистили очень долго вот она включилась видите включилась опять прокапала Да, данная комплектация у нас а, не для России. Обычно черного цвета автомоб данные машины.